Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, я просто обожаю челленджи. Но, Петчинка, я знал, что ты вредина, но не настолько же. Эх, Панки, вот видишь, к чему задность приводит. Давайте наберем на это видео 10 тысяч лайков. Лайк, лайк, лайк. Ой, ребята, что-то скучно так сегодня. М -м, во что бы это поиграть, а? У кого-то есть предложение? Эм, может, сразу? Челлендж. Челлендж? Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух челлендж, челлендж, я просто обожаю челленджи! Ребята, а вы любите челленджи? А напишите, какой ваш любимый челлендж? Ну что ж, дети, а теперь слушайте, какой челлендж я вам приготовила! Мамочка, мамочка, подожди, я просто хотела спросить у ребят, а вы подписались на наш канал Toys and Dove"? Нет? О, как нет? Подпишитесь, пожалуйста, нам будет очень приятно! И обязательно нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео! Поверьте, дальше будет интереснее. Все, мамочка, можешь посолдать. В вашей комнате и еще на улице спрятаны сюрпризы. Маленькие и большие. Ваша задача их все найти. Ну что ж, давайте посмотрим, кому из вас больше повезет. Мне, мне, конечно же мне. Чего ты взяла? Ребята, не сойтись, лучший буду. своей семьей не стелкают. Что? И ты уже нашла? Ага. Тебе помочь? Да нет, узки. Спасибо. Сам справлюсь. Ага. Есть! -э -э. Вот так. Иди, Давай, давай, давай, давай, давай. Давай. Вот вредное такое яйцо. А, у меня уже два! Наверное, я выиграю! А я еще здесь поищу. Эй, э, э, нашел, нашел! Есть! Здесь есть, одно есть! здесь попробуй! оу а -а -а. Фу, убежал! Нет, такого точно делать нельзя! Панки, Панки, с тобой все хорошо! Ага, все в порядке, испугался просто! Эх, Панки, вот видишь, к чему задность приводит! Ейстюка, я ейстю. Так. <Слышко> Что это такое? Такое огромное яйцо. Я таких еще не видел. Смотрите, ребята, оно а ну, с сердечком. <свы> Круто. Я ейстю, я Здесь что? Динозавры? Они такие огромные! Интересно, как их открыть? Я не знаю! А давайте маму позовем! Мамочка! Мамочка! Ну что у вас здесь случилось? Ааа! -а -а, так вы все-таки нашли мои сюрпризы! Молодцы! Но вы не нашли еще четвертый сюрприз! Сейчас я его принесу! Ой! А вот и четвертый! Мамочка, ну как же их открывать? Нет, я не знаю, нужно посмотреть. Но чтобы их открыть, нужно их согреть. Ого, я такое большое яйцо согреть не смогу. А, а я знаю, кто смотрит, я знаю, я знаю. Привет, друзья. Сегодня мы будем открывать вот такие миленькие яичка. Хэтчималс. И я буду это делать не одна. У меня сегодня есть помощник Данила. Это мой сын, ему 4,5 годика. Привет. Ну что ж. Давай тогда договоримся так Я открываю яйцо сахарка А ты открывай яйцо панки Бери и грей его Чтобы оно согрелось Ой, у меня уже Начинает разоветь. А мне? У тебя тоже И трём, и трем. и трём И Нет, его нужно вот так вот всей рукой греть Вот так, умничка Начала, начала. Ой, она треснула, она уже треснула. Ну давайте поможем. А, смотрите, здесь кто-то розовый. Ух ты, какая симпатяшка! Кто Ой. это такой? Смотрите, сахарку попался вот такой розовый симпатичненький бегемотик. Он с крылышками, вот такими милашными сиреневого цвета. У него еще вот этого бегемотика вот такая розовая челочка. И зеленые симпатичные глазки. О, и синий животик. Ой, какой он классный. Тебе нравится, Дань? Да. И Сейчас. мне нравится. Сахарок, а тебе нравится твой бегемотик? Это же твой новый друг. Ух ты, какая милость. Посмотрите, она мне Дань, уже тоже яйцо созрело Давай нажимай, сильнее, сильнее Ох, Ух ты, оно треснуло А ну-ка открывай Кто у нас тут? <связывая> еще немножко Я вижу что-то голубого цвета Ох, Эта зверушка точно Подходит Панки. Вот так еще Вау немного. Кто это, Дань? Не знаю А ну доставай Это кит Кит? Да больше на дельфина похож! Есть! Смотрите, какой он милый! Смотрите, какой у нас морской обитатель есть! Это дельфинчик! Тоже с голубой челочкой! Ой! Это больше на ушки похоже! Или у него здесь плавнички, или крылышки такие серебряные! Такой он милый! Он точно подходит нашему Панке! Панки! какой открывать будешь? Слем. Бери его Я думаю, там мне попадется крокодил О, ух ты Тогда я открою яйцо нашей перчинки Но я не знаю, попадется мне здесь крокодильчик или нет Посмотрим Итак, мы его греем, греем, греем Все, истей, все все, все, все, все, тебя погреют, тебя погреют Это мой, он тебя кусает. Нет, они не кусаются она ну, нажимай, давай. Ой, открывай. А он кто? Не знаю, сейчас посмотрим. О, снова синий. Снова синий? Да. Ух ты, неужели повторка? Ой, кто-то такой интересненький. Нет, это не повторка. Ну тоже, зверушка сама голубенького цвета и крылышки серебряные. А? Ух ты, какой классный, вот это зверек. Привет. Привет, привет, привет, хороший такой. Смотрите, он похож на лененка Это, наверное, лесной зверек. Итак, это была зверушка мамой И у меня еще осталось одно яйцо. Вот так мы вдвоем его открыли. Все, он сиреневый, смотрите. Итак, нет. А, смотри, да, это какая-то птичка, цыпленочек. Это зверушечка мне еще напоминает пингвинчика. Он такой милый. Здесь тоже вот такая сиреневая челочка. И такие миленькие розовые крылышки. Ой, и хвостик у него есть. Смотрите, у Сахарка попалась вот такая зверушка. Это бегемотик. Он у нас из семьи Ривер. Фанки попался вот такой дельфинчик. Он у нас из семьи Океана. У мамы попался... Вот этот зверёчек. Он из семьи лесных. И еще один попался. Вот такой зверёчек. Он у нас специального предложения. Вот он. И ещё я вижу здесь у каждого есть свои крылышки. Здесь вот, например, розовые. Это означает, что он у нас редкий. А еще у нас есть один ультраредкий. Ультраредкий лимитированный. Это бегемотик сахарка вы представляете вот это удача у нас есть редкий и ультраредкий. вот они вот такие две милашечки и они попались нашим девочкам посмотрите друзья еще у нас попалась вот такая хорошенькая лошадка тоже с крылышками она у нас сиреневая, точнее это не лошадка это зебра и она с семьи Саванна у него такие вот серебряные крылышки Розовая челочка. И еще полосочки черного цвета. А сам он сиреневый. А носик и животик тоже розовенькие. Очень хорошенький. Он нам попался просто в коробочке. Не в яйца. Ой, а можно я лосадку цветочку подарю? Ну конечно же можно, Панки. Я думаю, цветочку будет очень приятно. Ну что, ж, ребята, а вам понравилось наше видео? И наши Хетчимолс? Если вам нравится Хетчимолс, ставьте лайки. И пишите в комментариях, нравится или нет. До новых встреч!